Всем привет! С вами Оксана Майкова и у нас очередной обзор недвижимости. Ну, проходит время, да, появляется все больше обзоров. И теперь я прихожу к выводу, ну и выводы напрашиваются сами. Зачем мы делаем эти обзоры? То есть сказать о том, что кто-то прям увидел сейчас квартиру, побежал, купил, ну, вряд ли, потому что на самом деле, как показывает статистика, такая практика, она, конечно, есть, но это очень маленький процент. И я думаю, что рациональнее всего при обзоре квартир делать аналитический анализ, то есть сравнивать квартиры, показывать разные цены, и уже тогда вы будете иметь конкретное какое-то представление о недвижимости в Испании, потому что именно для этого мы делаем обзоры. Так, это... Самое важное для меня показать вам, что происходит на рынке недвижимости, да как это происходит, ну и вторая, скажем, цель наших съемок, да, почему блогерам, хорошие блогеры именно пошли в эту тему потому что это дает вам возможность познакомиться конкретно с нами и не только да мы как риэлторы должны понять, чего хотите вы как клиенты. Но ну, и вы тоже должны понять, как мы думаем, что мы видим и какие ценности, допустим, да, для нас являются действительно важными. Вот, наверное, для этого а, вы смотрите эти видео. Напишите в комментариях, так ли это и вообще почему вы смотрите и готовы ли вы купить квартиру, посмотрев ее в видеообзоре. Скажем так, дорогой квартиры. Не, не самой дорогой, а самой высокой. То есть с нормальным видом. Видите, как у нас тут да. горы, э, город. То есть вот так вот на 10 этаже находятся, находятся эти апартаменты. Мы сегодня будем смотреть один, одно и то же здание. а предысторию я вам расскажу чуть-чуть. Ну что, пойдем? Пойдем. Пошли смотреть апартаменты. Пойдем, идти, пошли. Пойдем, пойдем, давайте смотреть. То есть это студия а, на 30 квадратных метров. Я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на ее планировку. Сейчас пока не говорим ни о каких деталях, ни о чем. Я хочу показать вам вот как это было, когда мы покупали, продавали эти студии до 18 тысяч евро, 32 тысячи евро, 28 тысяч евро, 36 тысяч евро. То есть вот те студии, те цены, которые я перечислила. Они как раз были вот за такую точку квартиры, вот такая вот коробка. Единственное, что здесь стояла какая-нибудь старая мебель. Кстати, многие еще даже с этой мебелью продолжают сдавать. Обратите внимание на планировку. С правой стороны шкаф. Да, вот эта старая дверь. И так как я вам обещала, чтобы у нас обзоры были грамотные, если вы видите вот такую дверь, вот такую плитку, да, вот такая вот мебель, она не менялась еще с тех самых, там, 70-х годов постройки этого дома. Это все нужно сбивать. Я вам покажу, как это должно выглядеть. Ну, вы ее видели, наверное, уже в моих квартирах. То есть, покупая такую квартиру, минимум сейчас вы потратите 10 тысяч евро на то, чтобы привести ее в порядок. Вот здесь, кстати, даже снят бак. То есть, у меня сейчас идет антиобзор. Анти обзор был антиобзором я вам буду снимать прям детали если вы смотрите видео обзора недвижимости когда мы хотим что-то продать и сами вы увидите только в том случае если вам на них укажут но здесь конечно сложно что-то есть такая предподготовка да когда вам перед тем как вы что-то страшное увидите объяснят как с этим бороться вот такой разломанный Совершенно счетчик. Стоимость этой квартиры 59 тысяч 59 за счет вида, за счет этажности Что я подозреваю, что то, что нам предложили подороже, это будет еще хуже. Внимание сконцентрировать вот на этом шкафу. Потом вы увидите, как убрав его, убрав эту стенку, полностью вот этот вот безумный шкаф, как мы расширили апартаменты, да видите, сколько мест полезного еще. То есть, и вот эта вот бестолковая стена совершенно грязная. То есть, представьте, если, допустим, 4 года назад за ремонт этой квартиры мы вложили 8 тысяч, то, потому что человек, который ремонтировал, тренировался, он еще не стал какие цены писать, и после ремонта сказал, что больше за такую работу не возьмется квартиру мы посмотрели еще раз я напомню то есть, что сейчас у нас антиобзор и вот такие антиобзоры я буду делать я думаю вы меня поддержите в этом это будет зависеть от ваших комментариев то есть когда мы делаем антиобзор то есть, я потихоньку объясню вам как происходит продажа и почему именно это люди покупают естественно глядя на эту квартиру она стоит 59 то есть в данном районе сейчас мы еще посмотрим за 53 и мне очень интересно, что же там продается за 67, я позвонила просто по объявлению от собственника. Так вот, когда мне позвонили по этой квартире, и следующие мне сказали, что квартира новая, там сделан ремонт, то есть сначала предложили ее за 55. Сказали, ремонт мы сделали, все здесь хорошо, теперь она стоит 59. Конечно, я ожидал увидеть примерно то, что сейчас я вам покажу ну, в моей квартире, да, в той квартире, которую мы сдаем, которая работает и рентабельность которой 17% годовых. То есть таких квартир очень мало, но э, говорить о том, что Квартира плохая вот эта, сюда нужно еще вложиться, а чтобы вложиться, то есть рентабельность можно будет прочитать только после того, когда будет просчитан весь ремонт, Потому что коммуналка здесь очень низкая, то есть очень прям совсем годовой налог 123 123 евро, а кому не до 30. Поэтому здесь есть плюсы и минусы, ну ладно, не буду сильно затягивать, пойдем дальше смотреть. Ну, что понравилась тебе квартира, как считаешь? И другую смотреть. Другую пойдем. Пойдемте, пожалуйста, и другую квартиру. Ну, вроде как есть двери машинка которую нужно вытащить еще выкинуть нафиг и она застеклена стоимость 55 тысяч вы видите с видом что у нас с видом у нас дом дом в дом то есть вид сразу меняет и продолжаем да. да, да. вот наш антиобзор Старые да, я не обратила ваше внимание это старое, это старое. Окей, на этот старые, старые, такие группы кушечные полные. Здесь кто-то пытался закрасить стены, то есть они такие купырщиты, такие грязные. Видимо, либо кто-то здесь жил не так давно, либо еще что-то, не знаю. Может быть, кто-то вложил секунд в террасу. Ее застекли. Да, здесь тоже самое. Видите, даже устаревшая совершенно. Плитка, О, ладно здесь хотя бы, я подозреваю, что здесь кто-то жил, потому что вот бачок этот установлен, какие-то моющие средства, кошмар, короче, вот так вот, слона не продашь, особенно задорого, Ха, Это какая-то фея, в общем, да, кто-то вот даже пятки чистил, похоже, эти старые ванны, которые мы выворачивали и разбивали прямо в самой квартире, Опять же, это бестолковый совершенно шкаф, в который проводит море пространство. Супер современная модерновая лампа Безумно старая грязная дверь. И вот такая вот шикарная кухня. Вот это вот закрыто, это плита. там, скорее всего. Трехсот плита? Нет ничего ну, может быть сировано реально вот что что я планировала вам показать да? то есть позвонили рассказали я представила примерно вот эту свою квартиру вот эту вот смотрите вот Вот сделан ремонт да? в евро он не евро кстати умники меня мне комментировали когда мы только-только ремонт закончили комментировали что ремонт плохо сделать знаете всякую писали ну, доброжелатели но ну, это так любопытствующие то есть поэтому все познается друзья мои сером уголочек тоже сниму вот помните шкафы вот эти безумно грязные вот здесь мы его убрали и сделали вот такой вот прихожую, что и зрительно и по метражу увеличила да, до объем комнаты но дальше я вам показывать не буду потому что здесь люди живут Я ожидалось увидеть совершенно другую историю, то есть я ожидала увидеть отремонтированные апартаменты с новой мебелью, которые совершенно уже готовы к сдаче в аренду, и я, в общем-то, готова была объяснить, почему выгодно покупать готовые, потому что, просчитав даже те апартаменты, которые мы покупали за 36, мы уже туда по тем временам 8 тысяч, ну, цены немного подросли, и если бы эти квартиры были в перфектном состоянии, то вполне в финансовую логику это бы укладывалось. Но в том состоянии, в котором они сейчас, это не конкурентный продукт по рынку, скажем так, за эту цену. За эту же цену можно найти здесь ну, с десяток подобных квартир. То есть я не скажу, что они самые дорогие. Вот это вот эта вот цена на сегодняшний день. Но, тем не менее поискать, пробродить, посмотреть можно. И ну, естественно, кому мы отдаем предпочтение апартаментов, которые, которые находятся повыше расписали. Раз в Анаусе еще есть лицензия на сдачу в аренду, пока нет проблем, поэтому, конечно, нужно смотреть. Так вот, именно поэтому, именно только поэтому я провожу курсы по подготовке к покупке недвижимости. правильную квартиру. Ну, если опять же кто-то со мной не согласен, вы можете написать это в комментариях. И, дорогие мои коллеги или риэлторы, я не просто помогаю инвестировать в недвижимость Испании. То есть первый шаг, раньше которого мы начинаем работать, мы готовимся, готовиться нужно тщательно и очень внимательно. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца.